Зло есть добро. Добро есть зло. Я смею все, что можно человеку. Кто смеет больше, тот не человек. Хвала Макбету, королю в грядущем. 19 и 20 марта. Премьера оперы «Макбет» на сцене Большого театра Беларуси.